Всем привет! Вас уже больше тысячи. Спасибо всем, что подписались на мой канал, что смотрите мои видео. Пишите комментарии, ставите лайки. Спасибо вам большое. Я очень рад, что канал так быстро набрал такое количество подписчиков. Спасибо всем еще раз. И хотел давно вам показать то, как я начал красить фигурки солдатиков Советская штурмовая группа. Это вот один из бойцов. Я его немножко выкрасил. Ну, примерно так. Новые видео по этой серии планирую выпустить на выходных, либо в начале следующей недели. Времени сейчас не очень много, но стараюсь не затягивать с новыми видео. И заодно я решил вам показать свои покупки. Первое это кисти для мелких деталей. Очень много покупок для того, чтобы делать мелкие детали. Работать с мелкими деталями тут вот кисточки. два нуля, нулевка и единица. Очень удобно ими красить всякую мелочь. Пинцет лучшего качества, чем у меня были. Также для работы с мелочью были приобретены крепления держатели вот такого плана крокодильчики на шпажке которым удобно закреплять мелкие детали и куда-либо втыкать такой вот наборчик также чтобы облегчить чистку аэрографа приобрел ершики для постройки диорамы сантехнический лен который чаще всего используют для изготовления растительности травы пустов. также приобрел в себе новые краски xf63 это базовый цвет для немецкой техники и xf85 которым красит резину колеса. Бандажи, ну и прочие резиновые детали. Спасибо за наводку Сергею Саратову. У него очень интересный канал, заходите. Ссылка будет где-то на экране. И дополнительно размещу ссылку в описании к видео. Спасибо, Сергей. <с> Буду пробовать. И также я решил постепенно расширять ассортимент пигментов, которые у меня есть, и заменять те, которые у меня использую пастель. В этот раз приобрел дополнительный свет 4 вида пигментов. Европейская земля, пляжный песок, коричневый пигмент и темный коричневый пигмент для траков. Будем пробовать. И Самое интересное, что я хотел показать, это модель танка. То, что я у вас в прошлый раз спрашивал. Проходил по магазинам. Самое интересное, что мне попалось по доступной цене, это немецкая четверка Aust D. Ранняя модификация от Amy. Посмотрим, как оно в качестве. И также к нему бонусом приобрел набор фототравления, который включает в себя в основном крепление шансового инструмента. Ну и там еще какие-то мелочи. Еще раз всем спасибо, что смотрите мои видео. Подписались на мой канал. Всем пока. До новых встреч.